Приветствую мои дорогие друзья, приветствую всех подписчиков на моем канале, вы находитесь на канале по покеру и сегодня пойдет речь о таком неприятном моменте как tilt покере. Ну буквально вот неделю, наверное, я собирался, чтобы опубликовать данное видео и сегодня мне хотелось поделиться своими наблюдениями по этому поводу. Э, так как я уже дав давно знаком с покером, и есть у меня такой, скажем, небольшой опыт. Э, так что что же произошло, да? Почему вот именно мы впадаем в тильты и все такое прочее? Но ну, у меня здесь вот написано на рабочем столе некоторые симптомы тильта. Uh, ну, мне хотелось сказать лично, как я попал в тильт uh, неделю назад, uh, я играл в покер, буквально за одну ночь я проиграл uh, пол своего банкрола, то есть я лишился части своих денег, так сказать, по-русски, um, зная правила ведения банкрола, зная, uh, как, на каких uh, лимитах я должен играть, тем не менее, я нарушил, конечно, эти правила и начал играть по большим ставкам. И, как сказать, неудача за неудачей сыпалась на меня, и я проигрывал раз за разом. И, знаете, как в этот момент, конечно, мои рекомендации для тех, кто играет в покер, это лучше останавливаться выключать компьютер, и, ну, не, не играть какое-то время... Ну, знаете, вот все-таки как-то так приходит, что вот хочется, не знаю, как-то то ли выиграть, то ли еще что-то такое. вот Нападает такая вот страсть большая, вот она на меня напала. Хотя, в принципе, довольно-таки редко э, со мной это случается, но тем не менее, я вот уже как неделю, знаете, так бор борюсь с этим таким транс состоянием для меня это была большая потеря и знаете вот теперь я ставлю цель опять подняться опять нарастить свой банкрот увеличить количество денег и все-таки занять свою алинию. в данном видео в дальнейшем я покажу часть турниров где я тильтовал не знаю вот и была и карта и все остальное прочее но переезд за переездом конечно давал о себе знать, он сбивал мою тактику, сбивал стратегию. Ну и, конечно, результат, конечно, на лицо, Что я проиграл в итоге. К утру я буквально опустошенный выключил компьютер. И, в принципе, уже как неделю не играю в покер. Но правила говорят, что если вы игрок, то нужно наоборот продолжать. Ну, конечно, больше небольшой паузы. Просто больше играть покер и конечно на дистанции вы все-таки выровните свою скажем а линию и поэтому у вас будут хорошие результаты поэтому смотрите дальнейшее видео я не скажу что она будет таким положительным но в принципе каким-то уроком может быть для вас я думаю что и для меня в первую очередь а, конечно она послужит поэтому всем приятного просмотра Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а мы давайте начнем смотреть видео.